Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев, и сегодня я нахожусь в Дагомысе, и отсюда хочу поговорить с вами про дагомыские комплексы, именно курортной направленности, это каравелла Португалии, вот там чуть подальше находится аллея Парк. А почему вообще я хочу про них поговорить, потому что на сегодняшний день это действительно популярные комплексы, огромное количество продаж в них ведется, много инвесторских квартир продается, много квартир продается от застройщика, потому что все ипотеки проходят, мат капитал и все остальное. И забегая вперед еще скажу вам, что если у вас есть предложения в Каравале Португалии или в Аллее Парк, то мы с удовольствием возьмем их на продажу, потому что у нас действительно огромный спрос на сегодняшний день на них. Но для тех, кто не обладает именно еще этой недвижимостью, не готов ее перепродавать, хочу просто вам рассказать, что из себя представляет район и мы с вами сейчас доедем еще до аллеи парк посмотрим познакомимся с ним поплотнее сразу наверное именно главной особенностью догамыса его жемчужины, наверное является пляж потому что он один из самых чистых в сочи если мы с вами возьмем пгт сириус то он, по сути же к сочи не относится, это отдельная единица это все-таки находится в черте сочи если конечно это важно и пляж здесь действительно большой широкий и летом здесь нет Плотного такого наполнения, как знаете, если вы придете куда-нибудь на центральный пляж Сочи, то там вот достаточно будет сложно найти место, где можно позагорать и покупаться. Здесь, как вы видите, нет ни одного волнореза, поэтому вода всегда чистая, она промывается, так скажем, проветривается, да, то есть водичка всегда находится в хорошем таком состоянии. Также Дагомыс на сегодняшний день развивается. Вот здесь вы вот делают какую-то набережную, переделают какие-то кафешки и все-все-все. Еще один большой плюс именно Дагомыса в том, что он ровный и в нем можно прогуливаться. Есть тротуары, есть вся инфраструктура, школы, детские сады, гимназия. То есть все здесь для того, чтобы либо отдыхать, либо жить, есть. Почему вообще люди рассматривают недвижимость? На сегодняшний день в Дагомысе, каравела Португалии, Аллея Парк. В основном, конечно, это собственный отдых и сдача в посуточную аренду на летний период. На сегодняшний день очень много людей пересмотрело свое видение о покупке недвижимости Сочи и приобретается она в основном для пассивных инвестиций, грубо говоря, во-первых, сохранить деньги, а во-вторых, немножко получать доходы именно с пассивной сдачей в аренду. Очень много людей сейчас, кто занимается именно пассивной сдачей, есть компании, отдельные риэлторы, кто готов взять вашу квартиру и сдавать ее за какой-то процент, Проблемы в этом нет никакой Предлагаю, наверное, на этой ноте с вами поехать Посмотреть именно наполнение Аллеи Парк, посмотреть, как она на сегодняшний день Выглядит И, может быть, мы мимо с вами будем проезжать Затронем, как выглядит Каравелла Португалии Но про нее, на самом деле, уже много обзоров снималось Почему-то просто людям Сейчас интереснее больше Аллея Парк Не знаю, ну, наверное, площадь все-таки решает Потому что инфраструктура внутренняя Она примерно похожа Что здесь бассейн, что там бассейн там просто еще будет строиться аллея Парк Мол. То есть это большой магазин, который создаст рабочие места. Здесь же конкретно курортное направление, но при этом, как бы, тоже обещает нам коммерцию в дальнейшем, что мы увидим. Живем и видео, как говорится. Пойдемте посмотрим. Вообще, проедем на машине, расскажу вам, как обычно, про район, как он представлен. Если вы не знакомы с Дагомысом, то я недавно снимал видео, катался на самокате, чтобы вы понимали, как вообще район выглядит. Мы много куда здесь ездили. Поэтому, пожалуйста, посмотрите. Но ну, предлагаю, наверное, с пляжа передислоцироваться и уже поехать с вами рассуждать про сам район, кому это все будет нужно. Доедем до Аллей Парк, покажу, как она выглядит, и там поговорим про цены. Конечно, погода у нас сегодня не самая солнечная, но времени не, чтобы ее ждать. Есть предложения, которые вы должны видеть и должны понимать что вы рассматриваете, что вы можете приобрести. Я, наверное, буду показывать поподробнее, чтобы вы понимали, ориентировались, где мы находимся. То есть вот, в принципе, Каравелла Португалии. И отсюда я бы хотел поговорить про еще одну особенность Дагомыса, что здесь есть пригородный вокзал, на котором останавливается большинство поездов. И если вы, например, хотите собрать такой симбиоз курортного вот этого хорошего пляжа, и, например, если вы хотите там добираться до Адлера, может быть, вы хотите ездить на Красную Поляну, добираться до аэропорта, то здесь есть остановка. И вы без всяких проблем можете добраться до аэропорта, до поляны, до Олимпийского парка без всяких пробок. Вы знаете, да, что летом, как бы, в Сочи пробки достаточно частное явление, то здесь их нужно избежать. И мы стартуем с вами от Каравелла Португалии. Я как бы говорил, да, что можно дойти пешком Но мы с вами не обладаем таким количеством времени Мы с вами просто доедем и посмотрим альтернативную инфраструктуру Выезжаем, значит, с вокзала Это такая привокзальная площадь, небольшая парковочка Вот здесь он находится И поедем с вами в сторону Алияпарка По пути расскажу вам, как это все выглядит Вот здание вокзала Пожалуйста, сюда заходите и выезжайте куда надо. В принципе, в Краснодар. Если у вас там есть дела, то тоже без всяких проблем нет. У меня один из лучших товарищей живет в Дагамысе. Его под дулом пистолета не заставишь переехать куда-нибудь в центр Сочи, потому что он здесь... У него здесь вообще все. У него здесь сидеть и занимается на секциях и вокалом, и он сам здесь работает, у него компания. В общем все людские потребности здесь полностью закрываются, плюс еще когда здесь делают аллея паркмол то мы с вами увидим здесь большое количество рабочих мест и возможно часть людей, которые жили в Сочи переедут жить в Дагомыс, потому что здесь будут созданы для них рабочие места вот и вообще по сути, вот кстати Дагомыс выглядит вот так, тут есть действительно очень красивые именно точки на дороге, где мы с вами можем полюбоваться его природой а едем мы с вами вот в это здание это аллея парк еще раз повторюсь, что если у вас есть на сегодняшний день какие-то предложения вы инвестировали в аллее парк хотите на сегодняшний день продать то пожалуйста обращайтесь. ссылочки у нас указаны внизу в описании к этому видео, у нас действительно большой поток людей на сегодняшний день по аллее парку но опять же поток большой на предложения которые действительно стоят своих денег то есть если вы сами понимаете, что вы завышаете цену, то как бы нам она не интересна, нам нужны рыночные цены, а, то, по которым люди готовы это все приобретать. К сожалению, очень много людей сейчас переоценивают свою недвижимость, но мы как бы объясняем реальные цены, объясняем, почему эта цена вообще есть, из чего она складывается и так далее. В общем, если у вас есть предложение либо по Каравале, либо вообще, в принципе, по Дагамысу, то у нас есть покупатели, пожалуйста, обращайтесь. Немножко с в пробке. Сейчас отсеку здесь, там просто светофор, а, и на светофоре включу заново. Вроде поехали, на самом деле длинный светофор здесь, в самом Дагомысе их всего несколько. Есть пешеходные переходы, есть подземные, то есть в принципе... Вообще на от самом деле отсюда очень хорошо видно, что вот правая сторона она больше как курортная такая зона, а левая сторона она больше жилая, то есть там вот а, можно встретить именно комплексы с большими площадями для жизни, здесь мы можем встретить с вами площади поменьше. Но вот в этом доме есть 90-метровые квартиры. На самом деле в Дагомысе очень много хорошего жилья. И это такой тихий район, аккуратный, спальный. Плюс, когда еще, опять же повторюсь, зайдет аллея парк Молл, то мы с вами видим здесь побогаче инфраструктуру. Но здесь с обеих сторон есть пешеходные улицы, пешеходные тротуары, широкие такие вот проспекты. То есть в пробках он как бы очень редко стоит, можно с коляской, можно на самокате, можно как угодно здесь прогуливаться, есть какие-то скверики, то есть никаких проблем нет. Плюс еще огромное количество здесь санаториев, можно туда зайти, есть вот санаторий, например, Дагомыса, это управление делами президента, у них очень прикольный ресторанчик там есть, можно его посетить. Ну и в принципе, еще раз повторюсь, вся инфраструктура именно Дагомыса для того, чтобы здесь комфортно жить и в принципе отсюда не выезжать, есть. Единственное, что на сегодняшний день Вы должны выезжать, наверное, чтобы вещи купить В Море Мол, и все Это центр города Мы потихонечку с вами подъезжаем к Алее Парк Мол Здесь у нас, опять же, светофор длинный Значит, мы повернули Вот на этой части, где арматура торчит Здесь и будет у нас располагаться аллея Парк Мол А сам Алее Парк находится вот здесь. Сейчас я где-нибудь встану там вот на возвышении и просто хочу вам показать, как выглядит проект. Вы сами понимаете, да, что на сегодняшний день он полностью, ну, практически визуально готов. То есть еще примерно несколько месяцев и мы с вами увидим передачу ключей на собственников. Я сейчас вот встану. Удачно запарковался, потому что здесь мы как раз можем увидеть паспорт объекта. Как это все будет выглядеть, конечно, я сюда еще вставлю рендеры. Но вот на саму стройку мы на сегодняшний день зайти не можем. Да и на самом деле там особо нечего делать. Квартиры и квартиры. Мы с вами это все посмотрим сейчас вон с того небольшого пригорочка, как это выглядит. Но сначала посмотрим макет. То есть, как вы видите, аллея парк представлена из четырех корпусов. Бассейн посредине. И еще парк, как я сказал, аллея парк, мог будет располагаться. Закрытая территория, большое количество Парковочных мест, детские спортивные площадки, то есть все, что нужно для этого есть. Пойдемте теперь вот куда-нибудь сюда, просто чтобы было видно. К сожалению, фз стройки, они не разрешают, ладно, не все, не разрешают заходить к ним на стройку, не разрешают смотреть, не разрешают много что. Ну, потому что безопасность и так далее и тому подобное. Вот эта, кстати, дорога у нас уходит на пансионат Дагомыс. И там же у нас расположился еще... Такой интересный комплекс называется Ада Жолерон Сочи. Хорошая картинка, в принципе, отсюда, я думаю, мы с вами разберемся. Вообще, аллея парк строится по ФЗ-214. Абсолютно все форматы ипотек здесь проходят. Материнские капиталы тоже можно использовать. Точно так же вам здесь укажут полную стоимость договора. Как вы знаете, для Сочи это большая редкость. Здесь она есть если мы с вами говорим о предложениях от застройщика то на сегодняшний день минимальная цена 8300 а если мы с вами говорим про каравелу португалии то минимальная цена застройщика 8 800 площади средняя это 29 квадратных метров там грубо говоря за 8 800 вы получите 24 метра поэтому наверное на сегодняшний день аллео парк более актуальна потому что здесь за сумму дешевле вы по сути покупаете больше площади кто-то там раззонирует, кто-то еще что-нибудь. Но, короче, на сегодняшний день, если застройщик застройщика брать, 8300 минимальная цена. Но есть инвесторы. И инвесторы в среднем продают те же самые площади по 7600, 7700. Была у нас здесь одна продажа, правда, на первом этаже. 6600 она вообще стоила. Но первый этаж, он как вы бы, как видите, выглядит вот так. Там нет балкончика и так далее и тому подобное. Безусловно, конечно, есть отличия в покупке квартиры от застройщика и покупки квартиры от инвестора. У застройщика вы можете получить большой спектр услуг, большой выбор ипотеки, большую вариацию возможности применения ваших средств, видимо, материнского капитала и еще чего-нибудь. А с инвесторами, к сожалению, так сделать не получится. Если кто-то ищет дешевле и готов закрыть на некоторые моменты глаза, то, конечно, инвесторов будет выгоднее. Сама по себе дорога, кстати, проходит на море. Вот по той вот нижней части, там есть мост, и вы выходите на тот же самый пляж на котором мы с вами это начинали я думаю что в ближайшем времени мы с вами зайдем туда и посмотрим как это все будет выглядеть именно вживую в центре вот эта вот конструкция это у нас предполагается бассейн а вот там чуть поодаль как я уже говорил будет располагаться аллея парк Мол. Еще раз повторюсь, что на сегодняшний день именно этот объект, вот, по крайней мере, наши клиенты в основном рассматривают для сохранения капитала и для получения пассивных инвестиций именно в посуточную аренду. Квартиры посуточные здесь действительно будут сдаваться, во-первых, потому что есть внутренняя инфраструктура в виде бассейна, в дальнейшем будет инфраструктура именно внешняя с точки зрения там молов, магазинов и так далее, и 15 минут, ну, наверное, пешком, в принципе, и за 10 можно дойти до моря по вот этой вот дороге. Но у аллеи парк, конечно же, есть конкурент. Это Каравела Португалии. И многим она подойдет больше, потому что она находится в 150 метрах от моря. Да, как бы вы там покупаете дороже, меньше площадь, но ближе моря. Выбор здесь уже, конечно, делать каждому самостоятельно, потому что это не сказать, что абсолютно разные форматы самого жилья, они просто находятся в разных местах. Сумма именно в разнице не такая уж и великая. И что тот объект строится по ФЗ-214, что этот объект строится по ФЗ-214. Кто-то сейчас скажет, что в Каравале Португалии квартиры же сдаются с ремонтом. Так вот, нет, господа. Следующая очередь, которая на сегодняшний день четвертая. Именно про эти цены я вам говорю, что 8800 от застройщика 24 метра. Она будет идти черновая, точно так же, как и здесь. Тут бассейн, там бассейн. Здесь просто вы приобретаете больше площади. Но и от инвесторов у нас есть предложение как здесь, так и там. Поэтому, если вас интересует вот эти вот два жилых комплекса, или вообще, в принципе, вы рассматриваете Дагомыс, то вы можете смело обратиться к нам по ссылочкам, указанным внизу в описании к этому видео. Если вы вообще никак не рассматриваете Дагомыс, то я также рекомендую вам пройти по ссылочкам внизу и подписаться на наш новостной канал, куда мы выгружаем срочные варианты. Я думаю, что те, кто подписан на этот новостной канал, понимают и видят, что мы туда действительно грузим срочные варианты, и мы показываем, как мы их быстро продаем, эти самые варианты. И в аллее Парк у нас квартира висела всего один день, ее продали, несли за дату. Была двухуровняя квартира, продалась за 6 дней. Был апартамент в центре, продался тоже за 6 дней то есть мы туда действительно грузим интересные варианты, объясняем, почему они интересны, Ссылки указаны внизу в описании, обязательно подпишитесь и посмотрите. То же самое у нас есть в ВКонтакте. Если вы вдруг не пользуетесь Телеграмом, для вас удобно все сделано в ВК. Ну и еще раз повторю, что если у вас есть предложение, вы инвестировали в Алею Парк, на сегодняшний день вы хотите продать свою недвижимость, то, пожалуйста, опять же, по ссылкам внизу в описании, лучше всего на WhatsApp, напишите, что вы хотите продать свою недвижимость. Здесь Каравелла, Басфор, место под солнцем, Кватро, по сути, на безразницу, у нас есть разный контингент людей, которые рассматривают на сегодняшний день Дагомыс. В общем, все ссылочки внизу, господа. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Как минимум, мы с вами хоть и поверхностно, но затронули разницу каравелы Португалии и аллея парк. Я вам рассказал, сколько на сегодняшний день это стоит. Сдается вот это конкретно все, ну, документально, в третьем квартале этого года, то бишь 22-го. Возможно, будут какие-то задержки по передаче ключей, но не должны. Вот. Рассмотрите, интересно, и также знайте, что наши менеджеры всегда готовы откликнуться и помочь вам выбрать действительно хорошую недвижимость, которая подойдет вам по всем вашим запросам. У меня все, с вами был я, Макс Репьев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и рекомендуйте наш канал своим друзьям. Мы будем вам очень признательны. Вам всем удачи, хорошее настроение, всех благ и пока.